Обучение происходит внутри нашего мозга, когда новая информация соединяется с существующей памятью. И если мы испытываем восторг или влечение, наш мозг обучается еще лучше. В одном известном эксперименте американский психолог Ханс Брайтер сделал МРТ мозга зависимых от кокаина. Наркотик возбуждал наркозависимых, и ученые наблюдали высокую активность в так называемом «прилежащем ядре». Немецкие ученые провели такой же эксперимент с молодыми парнями и изображениями машин Porsche, которые заставляли светиться ту же часть. Когда они проделали то же самое с изображением Дайхадсу, ничего не происходило. Так в чем же тут дело? В моменты, когда мы ожидаем что-то хорошее, наш мозг высвобождает гормоны счастья, дофамин и эндорфин, вместе с другими нейромедиаторами. Дофамины и эндорфины поднимают наше настроение, нейромедиаторы же посылают информацию из точки А в точку Б. Так новая информация вне мозга соединяется с имеющейся памятью внутри. Таким образом и происходит обучение. К сожалению, это не означает, что любое веселье помогает учиться. Например, шопинг радует нас, но, как отмечает немецкий нейробиолог Манфред Шпицер, это чувство длится всего лишь 12 секунд после чего уровень дофамина падает, и чтобы повысить его, нам нужно закупаться больше. Такое происходит, потому что мозг высвобождает нейромедиаторы в ожидании чего-то приятного. Как только мы это получаем, выработка дофамина падает, и обмен информацией замедляется. Поэтому приобретение новых вещей не делает нас счастливыми и не помогает в обучении. А вот что помогает – как это чувство восторга или удивления на протяжении длительного времени. Например, когда мы с друзьями с радостью планируем поездку или когда у нас происходит неожиданный и увлекательный разговор с незнакомцем, наш мозг в избытке высвобождает нейромедиаторы, что приводит к усвоению информации в высоком качестве с использованием всех наших чувств. Синапсы используют существующие изображения в долгосрочной памяти для создания уникального незабываемого опыта, будто включается турбо-режим во время обучения. Нейробиолог профессор доктор Хьютер утверждает, что маленькие дети в состоянии выучить несколько языков и еще много всего, в основном благодаря способности оставаться увлеченными и большинство из них не теряют интерес, пока родители и школа не вмешиваются и не сдерживают их преследований своих интересов. Когда в возрасте 35 мы начинаем изучать новый язык на скучном уроке, нас мало что удивляет, и поэтому мы мало что запоминаем. Профессор Хьютер считает, что любой 75-летний китайский мужчина, влюбленный в 65-летнюю британскую женщину, очень быстро заговорит на английском. Если ты в состоянии постоянно поддерживать интерес во время обучения, химические вещества в твоем мозге будут преобладать над удовольствием от наркотиков и шоппинга. Похоже, что счастье и обучение не только возникают в одном и том же отделе мозга, но они еще и зависят друг от друга. Расскажи о своем опыте. Считаешь ли ты, что обучение невозможно без энтузиазма? Или мы способны учиться без увлечения и интереса?